Загородный дом никогда не сравнится с квартирой. Но вот как сделать так, чтобы жизнь в нем была комфортной, это большой вопрос. Об этом и поговорим. Всем привет, с вами Константин Гусев. Я хочу вам дать всего несколько советов, которые помогут вам принять правильное решение. Первое. Дом не должен быть большим. Второе. Участок не должен быть большим. По части участка всего две рекомендации. Первая это парковка. Она должна быть рассчитана на несколько автомобильных мест. Еще одна рекомендация это зона отдыха. Тут может быть как барбекю, так и игровая площадка для детей. И пожалуй по участку все. Я считаю пока вы находитесь в экономически активном возрасте. Никакие грядки и хозяйства вам не нужно. По поводу грядок и хозяйства мы разобрались. Не стоит разводить это раньше времени. А для спорта оставьте уборку снега, стрижку травы и цветочки. Поверьте, этого вам будет вполне достаточно. А что еще? Очень многие люди, которые уже живут в своем доме, хотели бы что-то в нем изменить. И вот почему. Еще важно знать, что в основном вся жизнь в своем загородном доме протекает в зоне гостиной и кухни. И именно поэтому разработку своего индивидуального проекта следует начинать отсюда. Помещение не обязательно должно быть большим. Для комфортного времяпровождения семьи и небольшой компании достаточно 20-25 квадратов. Очень важно из гостиной кухни иметь выход в отдельный санузел. Это позволит вам не будить своих близких, когда вы собираетесь на работу или сидите с шумной компанией. Немаловажную роль в жизни загородного дома играет прихожая. Я считаю, что она должна быть просторной для того, чтобы расположить в ней шкаф для вещей или даже гардероб и при этом не толкаться. Про основные функциональные помещения я сказал, теперь поговорим о спальной зоне. Зона отдыха или зона спален должна быть отделена, потому что здесь домочадцы отдыхают. И обязательное условие – отдельный санузел. Количество комнат ограничено только вашим бюджетом. Это может быть спальня для супругов, детские комнаты, гостевая комната. Итак, я вам рассказал о том минимуме, который, считаю, должен быть в каждом доме. А что думаете вы? Напишите в комментариях. В одноэтажном доме жить гораздо удобнее, чем в двух- или трехэтажном доме. И, конечно, построить все под одной крышей, да еще в одном уровне, стоит гораздо затратнее. Еще немаловажный момент – наличие в доме бани или сауны. Нужна ли она вообще? Насчет бани. Считаю, что в доме она точно не нужна. А вот по поводу сауны вопрос хороший. Пойдемте посмотрим. Я считаю, что сауна должна быть в каждом доме. Она всегда вам поднимет настроение и согреет в холодную погоду. И самое главное, что сауна не обязательно должна быть большой. Достаточно 3-4 квадратов, чтобы разместиться небольшой компанией. Дополнительных помещений может быть сколько угодно. Все ограничено лишь вашей фантазией и возможностями. Ну а на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал задавайте вопросы, рассказывайте о том, о чем не рассказал я. Спасибо за просмотр, всего вам доброго.